Здравствуйте друзья, во многих цветовых схемах сиреневый сливовый фиолетовый цвет стоит между красным и синим, но намешать его на палитре для меня всегда составляло проблему, вот один из примеров замеса сиреневого цвета на платье девушки, эти множественные оттенки мешались из основных двух цветов, красный и синий, они располагались где в смеси, где рядом друг с другом, где осветлялись белилами, а где-то и затемнялись какой-то темной краской. В итоге, получился сиреневый цвет платья, но на мое ощущение, какой-то он грязноватый. Вот еще один из примеров фиолетовой драпировки, только уже с нанесением лисировочных прозрачных красок по предварительно написанной подложке. Это более удачный вариант фиолетового цвета. Также, для сравнения показывают две драпировки, синего цвета, написанных одной прозрачной краской голубой ФЦ. Тоже по предварительно написанные подложке, только эти подложки разного оттенка. Одна светлее, другая темнее. Обратите внимание, какая разница в синем цвете драпировок. Я попробую замешать фиолетовый цвет на палитре из синей и красной краски разных оттенков. Кадми красный светлый и бирюзовый. Что получается? Грязь. Кадмий красный темный и кобальт синий. Тоже грязь. Бирюзовая и красный темный. Грязь. Добавляю белил, чтобы увидеть эти цвета более светлыми. Может тогда что-то получится. Нет, тоже грязь, только светлее. Краплак розовый прочный, смешиваю с кобальтом синим. И растягиваю его по белому листу. Вот что-то приблизительно напоминает фиолетовый цвет. Разбавляю эту смесь белилами, она становится ярче и более похожа на сиреневый ну или фиолетовый. Но для меня, это тоже грязь. К тому же, краплак, сильная ядовитая краска, и она обязательно при высыхании, со временем уничтожит оттенок, который был замешан первоначально, и станет грязно-фиолетовым. Но такой опыт у меня уже был. Моя задача сегодняшнего эксперимента состоит в том, как добиться фиолетового ну, сливового цвета, не смешивая краски на палитре. Сливы бывают разных оттенков: от желтого до темно-лилового. Даже ну, черного. За основу я взял картинку старинного художника Луиза Мойон. В этой картине множество оттенков на самих сливах, но сочетание всех оттенков в итоге должны давать ощущение сливового цвета. Проще сказать, фиолетовый. Композиция несложная. Это плетеная корзина, доверху набитая сливами. Я перерисовал картину на холст и обвел коричневой акриловой краской. Этой же краской закрасил теневые места. Акрил высох быстро. По акриловому рисунку, масляной краской, охрой золотистой, я нанес имприматуру, то есть затонировал холст, чтобы убрать его белизну. Далее скажу, для чего мне это было нужно. Не дожидаясь просушки имприматуры, Умбра с жженой, тоже масляная краска, еще раз прошелся по темным местам композиции, то есть написал тени на стене, корзине и сливах. Сквозь темные места из-под Умбры с жженой просвечивает охристая имприматура, то есть Умбра накладывается не в полную силу, а разжижена. Ну, На весь этот сеанс ушло часика-два и картина была доставлена на просушку. Сушил я ее полторы-две недели. После просушки, опять умброй женой уплотнил тень на стене и переднего края стола. Затем чистыми белилами закрасил места, которые впоследствии должны быть светлыми. Между умброй женой и белилами остается охра золотистая имприматура, которая играет роль полутени. В этом, втором сеансе, я использовал две чистые краски. Это умбражжоная и белила титановые. Получается тени одна чистая краска умраженная, сквозь которую немножко просвечивает охра золотистая из предыдущего сеанса. Белилами закрашены светлые места, оставляя имприматуру между тенью и светом. В общем никакая краска не мешается между собой, или по высохшему слою, или не соприкасаясь друг с другом. На второй сеанс у меня ушло часик-полтора. Также просушиваю этот слой две недели. Для фона я использовал смесь двух прозрачных красок. Это травяная зеленая и индийская желтая. В темном углу больше зеленой. В светлом больше индийской желтой. Чистой индийской желтой закрасил плоскость стола. На переднем плане стола индийская желтая легла в своем чистом виде. Этой же, зелено-желтой смесью, прошелся по листьям слив. Охрой золотистой, полупрозрачная краска. Протирку закрасил корзину, что в свою очередь, убрало белизну. Затем, белилами высветлил светлые места листочков, блики на корзине. Для слив, я взял две краски, это кадмий желтый и кадмий красный, это кроющие краски. Прошелся красочными пятнами по сливам, этими цветами. Эти пятна будут оставаться в финале картины, где просвечиваясь сквозь следующий слой, где оставаясь в чистом виде. Обращаю ваше внимание, что коричневые тени в сливах и охристый полутон, я практически не затрагиваю. Немножко прошел с белилами, где в последующем будет синяя пыльца на сливах. На этом сеанс закончил. По времени на эту мазню, у меня ушло также часик-полтора. Я оставил картину сушиться также на две недели. Для фона и темных мест я применил две краски. Это Марс коричневый темный, полупрозрачная краска и индийская желтая прозрачная краска. Марсом коричневым прошелся по темным местам, что в свою очередь уплотнило теневые места. А светлые, под индийской желтой, приобрели золотистый оттенок. Для слив я беру три краски, предназначенные больше для лессировок. Они полностью прозрачные. Это краплак фиолетовый прочный, кармин, и краплак розовый прочный. Краплаком фиолетовым я прохожусь по теням и самым темным местам слив. Эта краска прозрачная, и сквозь нее просвечивают коричневые тени. Только эти тени становятся красно коричневые ну почти фиолетовыми. Потому, что в краплаке фиолетовым присутствует уже фиолетовый оттенок. Краплаком розовым, так как она самая светлая из этих красных красок, я наношу рисунок, который граничит с пыльцой на сливах. Кармином, также рисую всякие пятнышки, точечки, немного окраски кармин. Сама по себе эта краска, как красная, не очень чистая, даже в листировках. По возможности я стараюсь ее не использовать, но в этот раз решил попробовать ее, думаю пусть даст немного своей грязи, ведь в природе всегда присутствует грязь. Для пыльцы на сливах я использую кобальт синий, спектральный, в смеси с белилами. Это единственная смесь, которая замешивается на палитре для голубого цвета. Также чистым синим кобальтом я крашу границу между кроплачной тенью и охристым полутоном. Все краски кладутся в чистом виде, и так как они прозрачные, сквозь них просвечивает предыдущий слой. В некоторых местах желто-красная основа из предыдущего сеанса вообще не затрагивается. Из-за пыльцы на ягодах, сливы не имеют ярко выраженных бликов, пыльца придает матовость. В общем, все краски кладутся в чистом виде, кроме синей, и лишь только растушевываются на стыке границ между собой мягкой кистью. Я для этого мастер класса взял небольшое полотно 30 на 40 сантиметров. Пожалел большой холст, что в свою очередь явилось небольшой проблемой при прописке мелких деталей. На такую площадь полотна слишком много слив и они получаются мелковаты. Особенно если зрение не акти, лучше брать холст побольше или рисовать на такой площади одну или две большие сливы. Тогда можно уделить внимание ну, всяким мелочам. На этом я сеанс письма закончу хотя можно писать до бесконечности. В живописи, как и в ремонте, невозможно поставить точку. Вот финал картины со сливами. Итак, специально фиолетовый, ну сливовый цвет на палитре не замешивался. Как я и говорил в начале, намешать у меня его не получается. Однако в финальной картинке есть ощущение фиолетового. Сливы воспринимаются как сливы. Я достиг этого ощущения расположением красного и синего цвета рядом друг с другом, ну и конечно предыдущими цветами из подложек. Рядом стоящие синий и красный, воспринимаются как фиолетовый или сиреневый, в общем, кто как видит. Всем удачи и до новых встреч!